Всем привет сегодня посмотрим э, еще на одну open-source игру э, unknown Horizons. с горизонт что-то я читал горизонт а тут горизонт э, короче короче написано на на пайтоне э, на Python. на Python. и вот-вот я перешел перешел перешел. Так, э, и здесь сейчас попробуем под Linux. Но ну, здесь есть ссылка э, инструкции для Linux. И сейчас попробуем это все собрать. Э, короткая версия тут какая? семейк mm. э, куда устанавливать? сиди build build. Попробуем, наверное наверное блин давайте вот это попробуем я даже не знаю тут так так так так давайте git клон сейчас посмотрим что получится так либо может быть надо было вот здесь это сделать сейчас бы я создал какую то папочку а что это такое? Five чен и Five Engine, типа движок и не движок? Не, нет, не надо, наверное, вот прям вот так вот. Так, ну я так смотрю, исходников немало выкачивается. Ладно, давайте посмотрим на меди. Что это за игра? Это, я так понимаю, какая-то типа стратегия. А, ну походу да, вот что-то можно строить. Интересно, интересно. и давайте прочитаем. Real-time экономический симулятор с элементами стратегии. 2D-Engine, изометрик 2D-Engine. Так, на каком-то движке уже базируется FIFI. Flexible Isometric Free Engine вот. Опачки. Ого. Ничего себе. я и не знал. Смотрите. Код написан на C++. Это какой-то движок. Представляете? А я и не знал. Я думаю, кто-то из вас тоже об этом не знал. Интересно. Хорошо. Пусть будет. Эти ссылки я оставлю. Дальше. Дальше. Короче, тут люди что-то Подобавляли и сделали игру. Ну сейчас посмотрим, сейчас посмотрим, что нам надо дальше сделать. А вот давайте вот так вот и я буду делать. Так, просто копипаст. Ты смотри. И что это? Ага. -а -а -а. а -а -а. Так, следующий шаг. А я вот просто вставляю и все. Опачки. А, так, МКДР. А, а чё уже? Ой, блин. Уже походу существует такая папочка или что? Так, unknown горизонт. Где тут? Где тут? Где... Но тут ее нету. Дело в том... А, конфиг, конфиг, конфиг где у нас тут конфиг вот он и во, смотрите ка есть ага и скопировать надо было контент сеттинг сделать ссылку надо было да ладно фиг с ним эм, где наш где наш скрипт по запуску Run. давайте попробуем ран Опачки Что-то не хватает хм, ладно, сейчас я подумаю и продолжим Короче, походу надо еще установить этот движок А ну-ка я посмотрю Если он в репозитории Мало ли вдруг Все может быть ну все может быть только не это ладно попробую я скопировать скопировать потому что вроде люди пишут что как бы это все хорошо но дружище ты еще и этот движок движок собери ну точнее установи. так бит клон а, вот, Five Engine. Да, где-то что-то писали. Елки-палки. Вот, вот, по-моему. Вот. Короче. Короче. Короче, делаем, делаем все. Все как здесь написано. CD. Да, нужно установить движок. МК. МК Дир. Короче, я сейчас сделаю все, что вот здесь написано, и все, что вот здесь. А потом продолжим. Короче, смотрите, что надо было делать. У меня еще не доделано, но какие-то подвижки есть. Первым делом... Первым делом, вот когда... Это я оставлю вот так вот в таком расположении ссылки будут. Так, смотрите. Сборка под Linuxом. Ну, здесь сборки вон еще под Windows и под э, macOS. А, что надо? Во-первых, надо убедиться, что у вас все установлено. Ну, короче, кликнуть на dependencies. Ну, dependencies. А, типа зависимости. Вот зависимости для Debian систем. То есть для Ubuntu, Kubuntu, Lubuntu и подобных. Если у вас Python 2, вот это установить. Если Python 3, вот это. Ну, я устанавливал для Python 3. Потом, потом, после этого всего. Вот, вы кликнули сюда. Дальше надо скачать и установить вот эту. Это первое. Потому что, если вы сначала вот это будете, то, короче, будут проблемы. И вы вернете, что первым шагом вот это надо сделать. Потом движок опять какой-то вот этот фифе скачиваем а, из исходников и собираем. А, дальше. Блин, ничего себе. Только 1% сборки. Что-то там серьезное. Дальше. Что дальше? После этого всего уже переходите к этому шагу. И по идее... Ну, короче, смотрите. Эта команда, вот, ну, как бы вы все установили, она создает ссылки, да, там, на один файл, там, с именем таким-то, а будет ссылка с именем таким-то. Короче, может быть ошибка, напишет, что такая директория уже есть, вы можете либо ее руками удалить, либо сделать это без создания директории. Ну, проще всего, если вы особо не знаете, то просто удаляете из этой папочки конфиг вот это unknown horizons и выполняйте вот эту всю команду и после всего этого по идее должно запуститься я не знаю почему то еще один процент хотя тут 12 ядер 12 ядер и, и что так нагрузила, и что оно там вообще делает, не пон... я что-то не могу понять. А ну давайте посмотрим загрузку. А, загрузка не очень, надо было, наверное... А, не, вот пошло. Надо было make и указывать j там что-то там. А, да не, нормально. Вроде по чуть-чуть идет. Вот, и вроде бы все у вас должно, должно, должно собраться. То есть, я думаю, вы поняли, да, порядок шагов. То есть, надо все это делать вот по очереди, а не так, как я сначала пропустил это. Вот, ну, сейчас соберется и посмотрим, получилось или нет. Так, собралось, собралось, вентиляторы потухли. Ну что ж, давайте попробуем. Так, где... а я яй что я сделал? Надо же еще выполнить. Это я выполнял, мейк. А теперь надо, что там пишут? Sudo make install. Установить. Ну, давайте скопирую. Можно было написать, конечно же, но я просто скопировал. Так, есть. Эээ... Ну, что? Идем в саму игру, где она у нас тут. Unknown Horizons. Так, и здесь Run. Давайте Run э, у... Да ёлки-палки не запускается. Вот так вот, вот так вот. А если еще раз попробовать пересобрать? пересобрать давайте вот так вот сделаем во вот так вот стабил да ну давайте блин да вот вроде ж. типа тип, блин не хочет запускаться не хочет и все Короче, короче, ребятки, так как я с этим Python не очень, но что-то делал. Короче, смотрите, я запустил, да, и была такая ошибка, модуль not found error, и это no module named future. Ну, я сразу же гугланул, и я понял, в чем дело. Да, надо еще для Python, если отсутствуют какие-то модули, надо их доставлять. Соответственно, написали люди, ну, вот так вот сделай, установи. Я попробовал, а мне Ubuntu говорит, слушай, дружище, тебе надо вот установить вот такой пакет. Ага, я так понимаю, вот с помощью этого пакета можно устанавливать все недостающие модули. Собственно говоря, я установил этот пакет Python 3PIP. Блин, тут уже столько всего установлено. Ладно, а, вот, установил и дальше выполнил эту команду PIP. 3 install фьючер было что-то скачано установлено и после чего наш вот этот unknown горизонт запускается вот ура значит это видео выйдет потому что перед этим я пробовал еще одну игру короче там танцы с губнами даже пришлось править исходный код дуба бы там было забыли один include. в результате так ничего не получилось вот а с этой получилось так Uh, settings Settings Что у нас тут в settings Ну в settings не очень А не О смотрите давайте установим русский язык Где ты вот Translation 100% completed Это хорошо Так одиночная игра Ну что давайте сыграем что ли Это на Python Не я вам говорю Ну движок мы уже знаем написан на C++ Плюсе так, давайте, наверное, какое-то разрешение поставим. Может быть, вот это. Да ты что? Неужели переведено? Ух ты, новая версия есть. Но нам новая версия не надо. Смотрите, переведено на 100%. А... А, нет, действительно, отказаться. Извини. Ладно, давайте попробуем одиночную игру. Что это все-таки за игра? Новая одиночная игра. А, сюжет, случайная карта. Случайная карта, цвет, игроки один, пираты, вольный торговец. Сейчас посмотрим. Итак, вот это мой кораблик. А как плавать? А, правой кнопкой я кликаю, и он плывет. Да мне как бы, ну, если честно... А, вот он я, похода, вот кораблик. И смотрите за мышкой. Смотрите за мышкой. Так, вот стрелками вправо-влево я перемещаю. А, ну, карту могу смотреть. Дальше, я так понимаю, нам надо сейчас высадиться вот тут-то. И... Да вы что? А, а ну-ка, смотрите, склад слишком далеко, чтобы основать. А тут что? No available. <coughs> а Сказали... Что переведено было. Так, а как выгрузиться, ребята? Э -э, блин, нужно же как-то... О, создать поселение. Есть, давай-давай-давай, быстрее сюда. Э -э. Создал поселение. Дальше, дальше, дальше. Это какие-то пираты плавают. Что делать, что делать? А как мне... Эээ... -э. Ой, -ой, Ой, а где палатка о э, все понял нашел палатка мне еще надо а где люди как о кролом можно приближать увеличить хорошо э, но где люди как мне людей построить э, ребята э, что-то я не врубаюсь так строить дипломания мне строить надо Палатка дает жителям кров. Навес хранилище, тропа, дозорная башня, площадь, святилище, маяк. Палатка лесоруба Давайте. Давайте, вот тут будет рубить лес. А палатка охотника. Давайте. Охотник будет вот тут ловить. Палатка рыбака. А рыбак. А вот тут пусть будет ловить. Мало ли, там какие-то негодяи, пираты приплывут. Так, и что теперь? Сколько это, типа, мое... название моего поселения? Ага. Понятно. Что тут дальше? Ну, ну, я, в принципе, не знаю. На первый взгляд, что-то так себе. Так, что такое? Необходимые ресурсы. Вера... Надежда, любовь, блин, ладно. Они говорят, вот это надо построить. Ну, Натя, тебе. Дальше. Святилище. Давай, святилище. И все. Чуть тебе еще надо? Пес, пища. А этому что надо? В этой постройке не осталось ни одного свободного места. Хм. Значит, надо построить. Хранилище, а, а денег у меня нету. Надо четыре доски. А лесоруб что-то... Остановить производство. Не, не надо останавливать. Тут остановлено. А лесоруб что-то долго... Заполните участок 25 деревьев. Так, а где, почему этого? Досок у меня... Количество досок не увеличивается. Непонятно, непонятно. Обзор производства. Связанные постройки. Дерево восполняет. Да, но мне надо достроить вот, вот этих. Эти жители не могут попасть на площадь. А почему? Наверное, потому что... чуть такое непонятно. Дос, досок количество вообще не увеличивается. О, есть, 7, 7 штук, 7 штук. Э, надо, а, надо, я хотел склад построить. Да нет, не могу я склад построить. Почему? О, 4 доски надо. Так у меня же только что 7 досок было. Ай. А вот 8 досок, правильно, или что это? Блин, вообще непонятно. Короче, но в любом случае, в любом Опять, вроде было только что 8. 9. В любом случае игра написана на Пайтоне. Поэтому, кому интересно, то давайте разбирайтесь, как тут Как тут можно на этом Python писать. Такие игры. Такие игры. Наверное, надо было обучалку запустить. Потому что здесь, я смотрю, вон и какие-то полезные ископаемые есть. И куча всего. Но по поводу кучи всего я не вижу тут кучи всего. Пока не вижу. Но, возможно, потом это все увеличится. Возможно, дипломатия, союзник. О, не понял я. Судовой журнал, нет записей статистика хорошо короче будем завязывать игра на мой взгляд так себе но чисто научный интерес вызывает потому что все у нас вроде как на не. и давайте посмотрим хотя бы какие-то может быть исходники вот это вот это например world так, да, вот остров какой-то, и действительно что-то здесь вроде на Пайтоне. Короче, не буду отнимать у вас времени. Вот, всем спасибо за внимание, подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока.